Всем привет! Сегодня хотел поговорить про ПВП, а точнее про игру на карте Гава Нямаль в режиме столкновения. Это одна из самых сложных карт в калибре для ПВП. На карте есть два уровня и четыре основных прохода, и это все контролировать четыре человека довольно сложно. В этом гайде мы разберем, что представляет из себя геймплей на ней, тактики, какие позиции, нычки для нагиба использовать, и лично для себя я сделал вот такие вот названия позиций и четыре основных направления. Конечно, тактик куча, у каждой команды свои секреты и мнения по карте, так что если у вас есть любимая тактика или прием, делитесь ими в комментариях, может это прочтет один из ваших будущих союзников. И да, да, да, если вы мега скилл и просто пушите, уничтожая все на своем пути, то это видео не для вас. Карта Гаваня на данный момент попадается только в режиме столкновения, но уже скоро она будет доступна в режиме взлом, и про эту карту в ПП просто нету никакой информации, в отличие от других карт. Поэтому я решил восполнить эту пустоту, и первый мой совет, главное правило, не кучкуйтесь в одном месте всем сразу. На этой карте это скорее проигрыш, чем победа. Начать хотелось бы с самого важного направления номер три, цистерны, точнее подъем на них. Чем же так привлекательны цистерны? Это контроль центра карты. С этой позиции легко заходить по второму этажу в ангар и расстреливать противника в спину сверху. Контролировать перебежку между ангаром и цистерной и можно просто быстро пробежать на базу противника. Если вы отыгрываете агрессивно, то тут подойдет быстрый оперативник и желательно очень скорострельный, ведь бой идет на ближней дистанции. Помните, что в одного туда залетать очень опасно, ведь ваш противник в 90% случаев действует точно так же. 2-3 оперативника от лестницу и тут уже будет решать ваш скилл кто первый забежит и встретит оппонент начале первого рада все плюс-минус одинаковой скоростью забегают на лестницу конечно есть исключение например в виде перуна но если вы долго думали или брали патроны то вы упустили тайминг захода на цистерны и туда уже опасно соваться вас могут встретить если противник уже там то не стоит также стоять на лестнице или забегаете или уходите оттуда конечно если там всего один оперативник и вы рашите толпой то помните что он вас скорее всего уже ждет и может быть под прикрытием с лестницы и гнезда будьте осторожны есть у вас Мало или вы не уверены, что сможете забрать противника, ждите внизу лестницы за цистерной, когда он высунется. А при наличии мини заминируйте спуск, прячешь за цистерну, или пройдите вдоль лестницы и зайдите ему в спину. Конечно, если вы уверены, что с той стороны нет противника. Но если, проходя вдоль лестницы, вы видите противника, зайдите под лестницу, между цистернами есть два прохода. Когда противник занял цистерны, а вы нет, то лучше не перебегать от ворот до цистерн через открытое пространство. Можно легко получить по шапке, лучше стоять у угла ангара и пытаться подловить противника на цистернах, или выбрать себе другую позицию. Если ангар свободен, то подняться в проем, а если ангар занят, перетянуться обратно поближе к гнезду. Но будьте осторожны перед перебежки контейнера вас могут подловить. Очень хорошо у с цистерн газом, а также когда забегаете на лестницу кидать на нее газ. Газ, конечно, не остановит противника, но лишит его возможности стоять и встречать вас напрямой. Конечно, цистерны можно и не брать, а просто встретить противника, когда он пытается на них забежать. Да-да-да, всеми нами не любимый Но если вы не вывозите, то почему бы нет? Для удачной встречи без захода есть несколько способов: посадить снайпера в гнездо за плиту на лестнице или оставить его в проеме на складе или цехе. Тут хорошая позиция, на ней можно при хорошей реакции раздамажить противника при заходе на цистерны удерживать его на них, а также простреливать длину контейнер или выцелить чужого снайпера в гнезде. Помните, что блок лежащего гнезда это не самая лучшая позиция, так как идет прострел по голове с лестницы. Также один на стрельме сидит у цистерны для взрыва, один стоит на ангаре и один оперативник с хорошей точностью стоит на воде у крана или в сарае. Можно стоять у контейнера на длине и также встречать тех, кто бежит на подъем через длину, стоит на контейнере или сидит внизу лестницы и в... и в случае хорошей встречи движется вдоль по воде. Другой вариант снайпер гнездо один на воде, а двое стоят на ангаре и в случае чего прорывают ангар и заходят в спину или поднимаются по лестнице в проемы ангара на втором этаже, если у вражеских ворот никого нету. При обороне на цистернах помните, что они не монолитны и имеют зазоры, которые очень хорошо подходят для броска гранаты, газа или выстрела гранатомета, во спрятавшимся противнику или когда противник пытается там кого-то реанимировать. Если все же вы решили рашить цистерны вчетвером, то забежав туда, сразу расходимся по трем углам цистерн. Те, что сядут ближе к ангару, каждый смотрит на свой проем ангара, но так, чтобы не подставить свой бок под выстрел с другого проема. В случае опасности, ближайшая тягись к тому, кто контролирует воду или подъем. Подъем это самое опасное место, так как там могут неожиданно откидаться с воды или решить запушить. Четвертый же, желательно поддержка, стоит внизу лестницы и прикрывает спину и готовясь сменить направление в любой момент. Основная задача четвертого пройти вдоль лестницы и помочь зарашить низ цистерн, где может стоять противник или от низа цистерны сделать быструю перевешку на воду и снять там кого-либо. Мина направления тут очень быстрое, мы также быстро перемещаемся на направление номер два между цистернами и ангаром. Проход между ангаром и цистерной в начале боя – это зачастую очень плохая идея. Открытое место, хоть и с укрытиями, простреливается с трех направлений и будучи зажатым за укрытием выбраться без потери здоровья будет проблематично. Вообще, перемещаясь до ангара, надо быть уверенным, что вас не подлоят на перебежке. А это уже дело случая. Здесь лучше перемещаться только, когда вы уверены, что вас тут не ждут или вы точно сможете пробежать без потери здоровья. Помните, что под цистерну есть два прохода и в случае чего можно туда забежать и спрятаться или выйти на другое направление. Конечно, есть исключения из правил, ведь тактики бывают разные. Есть одна тактика, которая работает в пайте и требует прикрытия. Ворот. Если в начале боя сразу на спидране штурмиком прибежать вдоль ангара и подняться на лестницу, то можно накидать противнику, который уже зашел внутрь ангара, или по-быстрому накидать с обрыва и уйти с линии огня, или сразу спуститься внутрь на лестницу и уже оттуда помогать давить ворота противника, ожидая ваших союзников. И когда они уже будут на подходе вернуться в прием ангара и контролировать цистерны и мостик. Совершая такую перебежку, вы рискуете, но это может сработать, потому что противник занимает цистерны и при перебежке не смотрит влево или назад в сторону своей базы. Когда уже забежал на цистерна не ожидая оттуда противника. А те, кто бегут на ангар, не видят вас. Ведь они смотрят на ангар и вверх цистерн. Главное это делать быстро и вдоль стенки. Если вы замешкались, то можете не успеть добежать и получить цистерну. А также вас могут спалить, если кто-то пойдет по этому же направлению. И тот же снайпер будет контролировать это направление. Поэтому, чтобы защитить себя от таких вот лучше сюда просматривать это направление при обороне ангара. Но раз заговорили про ангар, то давайте разберем направление номер один ангар. Конечно, это направление идеально для снайпера. В основном снайпер стоит на воротах с одного направления. Часто, кстати, можно встретить снайпера, прячущегося за прицепом, выцеливающего ворота через ящик с боеприпасами. Если у вас хороший скилл, то вы можете продавить ангары в одного. Для этого берем Пророка или Кошмара, бежим сразу в ангар и не останавливаясь, кидаем газ в противоположные ворота. Это даст вам возможность отогнать вражеского снайпера и безнаказанно добежать до противоположной лестницы и проема, забежать туда. Оттуда можно быстро накидать по противнику у цистерн внизу или на втором этаже. А также попробовать забрать противника у ворот с обрыва. Но долго на обрыве стоять опасно, ведь газ не бесконечен. Да и позиция хоть и хорошая, но не позволяет спрятаться от перекрестного огня. Если вы Пророк, то можно потом кинуть в ворота дым, спуститься и... Забрать кого-то, либо это продлить время нахождения в проеме, из которого ведется огонь. Это все работает, если противник на воротах один. В случае, если больше одного противника и один забежал к мешкам, а второй спрятался от газа за углом ворот, то стоит остановиться на бочках, подождать, когда ваши союзники втроем задают оставшихся двоих, ведь они будут там играть два против трех. Можно забрать противника, конечно, у мешков, если он решит перестреляться с вами в наглу, Но рашить его, выходя из бочек, на открытое пространство без прикрытия, все-таки не стоит. Вообще, давить ангар большим числом можно, но малоэффективно, особенно если у вашей команды нет пророка или Кошмара. Да и давая другие позиции, вы рискуете получить по шапке со второго этажа или быть зажатыми в клещи. Если вас много и вы дошли до бочек, и дальнейшее продвижение затруднено, и вы не можете забрать ангар, то лучше отступить под прикрытием союзников или дымов. Долгое, нерезативное нахождение в центре ангара может привести вас к тому, что вас обойдут и зайдут сверху, ведь вы остали другие направления, либо там прикрывается всего один человек, который не вывозит. Повторюсь, заход в ангар опасен тем, что всегда могут накрыться в спины второго этажа. Также помните, что заходить сразу в начале боя на второй этаж через свою же очень опасно. Можно получить с входа ангара от вражеской команды и попасть под перекрестный огонь с цистерн, тут лучше не торопиться. Но если ваш снайпер снял их снайпера, то можно рискнуть подняться в проемы как со своей стороны, так и с их стороны и стрелять противника сверху. Если все же решили зарашить ангар и вы же дошли до выхода из него, то один всегда поднимается в проем и высовывается аккуратно или залетает от него, тут все от ситуации зависит. Заход в проем делается для того, чтобы защитить своих от противника, который решит накидать вам сверху. А также вы там просматриваете цистерны, возможную перебежку по мостику или заход вам спит самое главное если противник столпился у своих ворот вы можете накидать им по головам с обрыва соответственно будучи самим зажатым в такой ситуации смотрите обрыв проемы и забеги в него есть нюанс бег по железным лестницам и мостику в общем по металлическим покрытиям выдает ваш шумом и вас могут услышать соответственно вы также должны прислушиваться к топоту врага очень часто противник выдает себе шумом и у меня большая просьба играя в ПВП не слушайте музыку так вы урезаете себе часть возможного обнаружения противника музыка только для ПВЕ и когда вас неожиданно встречает противник а вы без засвета, а он знал что вы там это не чит, Это просто хороший слух. Третий раз повторюсь, на этой карте очень опасно заходить все вместе в одну позицию. Очень много путей обхода и вас просто задают со всех сторон. При долгом стоял вы делайте обходы и перебежки и не бойтесь уйти с позиции особенно если в один, а противника много и не начинаю давить. Добавим немного воды в обзор. Разберем направление номер 4 со стороны моря. Я назвал вода. Многие часто забывают про воду, а это лучше не делать. Это место подходит оперативникам с хорошей точностью и желательно побыстрее чтобы спеть занять позицию стенки на воде или в проеме сарая для Стрела противника, который пытается подняться, или забежал дефить цистерны. Позиция хороша тем, что один оперативник кроет спуск, подъем и сами цистерны, но опасно, что перетянувшийся противник может расстрелять вас со своей позиции на воде, или вас убьют в цистерн, а поднять вас будут прям альтично, ведь вы там один. К вам долго бежать. Можно и двоем, конечно, играть на воде, а двое других держат ангар или желательно низ цистерн, и там они уже действуют по ситуации. Если хорошо встретить на цистернах и положить там одного или двух, то можно пропушить цистерны, а вы тем временем будете двигаться генератором и далее в сарай, и соответственно бежать уже. К ангару или к их базе минус 2 на воде это долгое возвращение и невозможность быстро помочь своим союзникам на других направлениях если двое лягут на воде то считайте про них можно забыть потому что поднять их будет очень тяжело так что на этом направлении лучше сильно не рисковать и играть аккуратно длинные перебежка по этому направлению опасны. лучше делать короткие перебежки от укрытия к укрытию перун хорошими проходами по воде а также неплохо играет рекрут поддержки проход через воду очень хорош в плане отстрела захода или контроля лестницы на цистерна но не стоит забывать что в команде тоже играют не дураки и вас там могут встретить. Лучше сразу не политься и а отстреливать тогда, когда вы будете уверены, что сможете забрать либо очень сильно раздамажить противника. Очень хорошее, но опасное направление. Кстати, на воде на позиции кран есть ребристая стена и под ней есть щель, в которую просматриваются ноги. Если вы выходя на воду встретили снайпера на воде и спрятались за этой стеной, то лучше отойдите подальше. От снайпера можно неплохо прилететь по ногам. Это лишь малая часть того, что хотел вам рассказать, потому что видео можно сделать на полчаса и все равно не уложиться. Тактик много и надеюсь вы своими поделитесь по данным видео. Надеюсь гайд вам понравился и вы его оцените лайком и своим комментарием. ну и попутно по традиции в комментариях напишите свой игровой ник а через неделю с помощью программы рандомайзе на стриме ВК я выберу одного счастливчика который получит 500 монет на ну с вами был аннигулятор пока пока увидимся на полях сражений и не забудьте посмотреть ссылки по данным видео там всегда много интересного